Привет, меня зовут Илья Гантворк. В начале 2015 года Петербург потрясает коррупционный скандал. Прокуратура выступает с заявлением, что при строительстве нового корпуса Политехнического университета было украдено более 25 миллионов рублей при общем объеме инвестиций почти в 1,3 миллиарда. В помещениях корпуса попросту набросан строительный мусор, сантехники нет, видеонаблюдения и инженерные сети не работают, благоустройства вокруг здания отсутствует. Грубо говоря, все деньги были попросту разворованы. Несмотря на потраченные 1,3 миллиарда и сворованные даже по версии прокуратуры 25 миллионов, наказание никто не несет. Более того, они не останавливаются на достигнутом и теперь заключают еще одно соглашение на ремонт крыльца на 5 миллионов рублей. И в этой схеме, конечно, есть человек, который совершенно спокойно может позволить себе творить весь этот беспредел и не бояться быть привлеченным к ответственности. Это ректор Политехнического университета Рудской Андрей Иванович. И все неудивительно, потому что в тот же год, когда из-за украденных 25 миллионов было возбуждено уголовное дело, лично Владимир Путин награждает Рудского медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Помимо этого Андрей Иванович, как любой неприкасаемый коррупционер, является членом Единой России, а партбилет ему вручал не кто-то, а лично Вячеслав Макаров. На вручении билета Рудской сказал... Я хочу быть вместе с этой партией, которую я доверяю, в которой пришел с внутренним трепетом и искренней веры в ее программу. Я признателен всем за высочайшее доверие. Единая Россия – это партия, которая действительно хочет видеть наше Отечество великим и заботиться о развитии промышленности, образования, науки, а самое главное – обеспечивает национальную безопасность. При всем этом Рудской, как почетный орденосец, не забывает про личный комфорт. Прямо сейчас на сайте госзакупок есть тендер на закупку автомобиля для политехнического университета. И все мы с вами знаем, кто на этой машине будет ездить. Конечно, это не какая-то там машина эконом-класса, а Toyota Camry люкс Safety за 2 миллиона 240 тысяч рублей. Слово «люкс» говорит само за себя. Закупка, разумеется, проводится без конкурса по упрощенной процедуре. Все эти формальности русскому не нужны. Самое забавное, что цена автомобиля на сайте госзакупок превышает максимально возможную на сайте официального дилера. И вот именно поэтому нет ничего удивительного, что образование с такими людьми в нашей стране не развивается, а только деградирует. Такие люди, как Рудской, могут тратить миллиарды, воровать миллионы, строить потемкинские деревни, при этом не бояться не то, чтобы быть привлеченными к ответственности, но даже потерять свое место. Поэтому очень важно сейчас идти на выборы и вышвыривать всю эту шайку долой. Регистрируйтесь на сайте spb.vote, поддерживайте наши расследования пожертвованиями, и вместе мы обязательно победим.